говоря об увеличении размера пенсии в 2021 году то к сожалению для пенсионеров здесь новогоднего чуда не будет потому что в 2018 году уже определили эти низкие низкие проценты индексации вплоть до 2024 года который с каждым годом все снижается на мой взгляд Такое увеличение не, никак не успевает за ростом цен в магазинах. Вот. На 2021 год составляет размер индексации составляет 6,3%. Но данная индексация опять же не касается работающих пенсионеров, которым с 2016 года индексацию отменили. У них происходит перерасчет с учетом пополнения увеличения их взносов, и он ничтожно мал по сравнению с той же индексацией. То есть, по-моему, в 2019 году он не должен был превышать 270 с чем-то рублей, что гораздо меньше, чем индекс, средняя индексация в размере 1000 рублей в год для пенсионеров.